Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим об оперативной памяти. Вам очень понравилась моя часовая лекция по материнским платам, кто не смотрел, то советую взглянуть. И почитав лестные отзывы, я решил теперь рассказать вам об оперативной памяти. Ибо суть проблемы проста как день, памяти много, а что выбрать зачастую непонятно. При этом все активно обсуждают ее частоты и тайминги, но у 90% нет понимания, что эти слова означают на деле. Поэтому сегодня поговорим сначала о простых вещах типа что такое частота, что такое тайминги и дойдем до сложных вещей по типу что такое чипы памяти, ранги, каналы и в конце поняв и осознав все это с головой полной знаний я предложу вам свою схему как собственно выбрать память и на что обратить внимание при выборе. Но, друзья, быстрого ответа, к сожалению, не получится, да и быть его не может, я надеюсь, что к концу видео вы поймете, что это так. Поэтому запасайтесь чаем или чем покрепче, поехали. И да, в данном видео мы будем обсуждать только память формата DIM для настольных ПК, ноутбучную память формата SODIM и серверную память мы затрагивать не будем. Итак, как вы возможно знаете, оперативная память визуально представляет собой вот такие вот прямоугольные модули, которые зачастую называют планками или даже плашками оперативной памяти. Вставляются они в материнскую плату и основное их предназначение, если очень сильно упростить, это хранить информацию, которая может быть затребована в самое ближайшее время и предоставлять к ней доступ. Основными пользователями памяти, которые берут из нее данные, являются процессор и в некоторых редких случаях видеокарта, когда ей не хватает собственной видеопамяти. И первое отличие разных модулей памяти это тип памяти. Все вы слышали эти аббревиатуры DDR1, 2 3, 4 и вот скоро нас ждет DDR5 память. По сути своей типы памяти это не что иное как поколение памяти, то есть переход от более старой медленной к более быстрой и новой. Новой. При этом падает рабочее напряжение памяти, а значит уменьшается ее нагрев и температуры. И кроме того растет частота и максимальный объем одного модуля, что, как вы понимаете, очень хорошо. Но это все не главное отличие между разными типами памяти с точки зрения выбора. Ключевое тут то, что каждый модуль памяти имеет вот такой вот ключ, проще говоря прорезь. Разъемы на материнской плате имеют также свой ответный ключ только в виде выступа. И хотя длина модулей не менялась уже более 20 лет и составляет до сих пор порядка 133 мм, но вот ключ у каждого типа памяти находится в разных местах. Таким образом, физически засунуть модуль DDR4 памяти в плату, поддерживающую только DDR3, невозможно, ибо ключи, прорези и выступ тупо не совпадут. Да и если бы засунули, благо силу у нашего народа хоть отбавляй, то работать бы это все дело не стало, ибо помимо этого, модули памяти разных типов отличаются количеством пинов, проще говоря, вот этих вот золотистых контактов и их расположением. Поэтому при выборе оперативной памяти первое, на что мы должны смотреть, это какой тип памяти поддерживает наша материнская плата, и исходя из этого подбирать память соответствующего типа. Благо это всегда указывается в характеристиках как памяти, так и материнской платы. Обычно материнская плата имеет поддержку лишь одного типа памяти, например, современные платы поддерживают только DDR4, хотя да, нужно сказать, что были исключения, например, платы, которые имели два разъема под DDR4 память и два под память DDR3 с пониженным напряжением, DDR3L или ddr 3 Low). но это было давно и можно сказать, что уже кануло в лету. Сейчас же DDR1 память почти не найти, DDR2 и 3 встречается в старых ПК, но с 2014-15 года большинство ПК собирается на DDR4 памяти, о которой мы сегодня и будем в большинстве своем говорить. Надеюсь, что разница в типах памяти вам понятна, конечно же я описал не все отличия, лишь их часть, но друзья, модули оперативной памяти какого бы типа мы ни взяли, хоть DDR1, хоть DDR4, у них всегда есть четыре базовые характеристики, а именно эффективная частота, тайминги, напряжение и объем модуля. И хотя все вы о них слышали, у всех они на слуху, но глубокого понимания, что и что, и что за что отвечает, как показывает практика, у 90% людей тупо нету. А нам оно нужно, чтобы разговаривать, грубо говоря, на одном языке. Итак, начнем с частоты. Да, это те самые мегагерцы в описании памяти. Допустим, 1600 мегагерц, которые почему-то в некоторых случаях называют эффективными. Давайте разбираться почему. Если представить частоту оперативной памяти в виде графика, то будет вот такой вот зигзаг, состоящий из тактов. То есть вот этих вот подъемов и спадов. Соответственно, если тактовая частота равна 1600 мегагерц, то это миллиард 600 миллионов тактов за одну секунду. Почему же она называется эффективной? Есть что ли неэффективное, спросите вы? Но ну, на самом деле, как бы это странно не звучало, но да, есть Как вы понимаете, наш зигзаг это не просто для красоты, это иллюстрация передачи данных между памятью и процессором И тут все дело в самом понятии DDR, которое переводится как удвоенная скорость передачи данных, Double Data Rate Проще говоря, память, которая использовалась до создания DDR памяти, часто ее обозначают как SDR, Single Data Rate, передавала данные только во время подъемов на графике. Каждый такт соответствовал одной передаче. В случае же с DDR памятью, сигнал подается и считывается, как во время подъема, так и во время спуска, говоря более точным языком, как по фронту, так и по спаду. Как вы видите в нашем примере частота в обоих случаях одинаковая допустим 1600 МГц в графике идентичны так-то идут синхронно только вот в случае с DDR памятью передается в два раза больше данных за одну секунду. Поэтому в нашем примере реальную частоту 1600 МГц принято умножать на 2 чтобы получить эффективную то есть скорость передачи данных. В нашем случае 1600 на 2 это 3200 МГц именно эффективную частоту увидите написанной на коробке с памятью при ее покупке. Однако придя домой, установив память в компьютер, во многих программах для мониторинга частоты вы не увидите заветные 3200, а увидите именно 1600. Надо понимать, что по сути своей, это разное описание одного и того же. Почему же программы пишут именно такие данные, а не те, что на коробке. Ну тут ответ прост: то, что люди начали умножать частоту на 2, это хорошо, это нормально, это удобно. Вот только эту величину уже не совсем корректно измерять в мегагерцах. Если привести аналогию с реальной жизнью, то факт, что автобус, который едет со скоростью 100 км в час, везет не одного пассажира, а двух сразу, не означает, что он едет со скоростью. 200 километров в час поэтому в нашем примере реальную частоту правильно измерять в мегагерцах а эффективную частоту 3200 правильно измерять в миллионах передач данных в секунду МТ за секунду об этом нам сообщает и спецификация на ddr память вот как то так но заморачиваться, друзья, по этому поводу не стоит, я против дурацких загонов по терминологии, так что мы будем называть все мегагерцами. но порой уточнять о реальной или эффективной частоте мы ведем собственно речь. Также часто можно увидеть место, заявленное на коробке с памятью частоты какие-то 2133 мегагерца или вообще 1067. В чем же тут дело и кто же нас обманул? Дело тут в том, что 2133 МГц является стандартной, можно еще ее назвать, наверное, базовой частотой для DDR4 памяти. И при установке памяти в материнскую плату она, скорее всего, на этой базовой частоте и заработает. Да, чаще всего она 2133 МГц, хотя встречаются модули DDR4 памяти со стандартной частотой в 2400, 2666 или даже 3200 МГц. Но последнее это скорее исключение из общего случая. А вот скорость в 3200 МГц, обещанная продавцом на коробке с памятью, это обычно так называемый XMP-профиль. Проще говоря, набор настроек, который выставляет параметры памяти, а именно частоту, тайминги и напряжение, таким образом, чтобы она заработала на заявленной на коробке частоте. XMP профиль нужно активировать вручную в биосе материнской платы, проще говоря в настройках материнской платы. Надо сказать, что XMP профилю памяти может быть не один, порой можно встретить пару профилей, то есть пару наборов настроек под разные частоты. Обычно один идет под заявленную на коробке частоту, второй под чуть меньшую. Делается это для того, чтобы если первый профиль вдруг не запустится, то вы могли запуститься хотя бы на втором, а не довольствоваться лишь базовой частотой. Частотой. Наличие второго профиля зависит от производителя памяти, от конкретной модели. Где-то он есть, где-то его нету. Из этого блока о частоте вы должны понять, что почти у каждого комплекта оперативной памяти есть как стандартная базовая частота, так и может быть XMP профиль, один или несколько. Они активируются вручную в биосе платы. И также вы должны понять, что не надо пугаться, увидев в программах мониторинга частоту в два раза меньше, чем та, что написано на коробке, ибо это по сути одно и то же. Ну а из наших графиков вы я думаю поняли, что в теории, чем выше частота памяти, тем больше тактов осуществляется в секунду. А значит и больше объем данных может передаваться за секунду между памятью и процессором. То бишь, чем выше частота, тем больше пропускная способность самой памяти. Но если друзья, с частотой все более-менее понятно, я думаю вы без меня знали, что в теории, чем она выше, тем лучше. То вот второй параметр памяти, естественно с ней связанный, уже вызывает больше проблем. Речь идет конечно же о таймингах, они же по-русски задержки или проще сказать время ожидания между осуществлением памятью каких-либо операций. На деле они представляют собой вот такие вот циферки, допустим 14, 14, 14, 34. Они обычно указываются на самом модуле памяти, на ее коробке или в ее характеристиках. Данные четыре цифры это так называемые основные тайминги, которые являются при этом лишь верхушкой айсберга, ибо кроме них каждая память имеет и второстепенные тайминги, называемые субтаймингами, коих может быть несколько десятков. В нашем примере первые три цифры одинаковые, но это не обязательно будет так, они вполне могут быть и разными. К слову, часто вы можете увидеть и такую запись, когда указывается лишь первый тайминг памяти как самый важный. А Остальные, так скажем, остаются за кадром. Поскольку тайминги это задержки, то у многих возникает логичное предположение, что измеряться они должны в какой-то временной характеристике. В часах, минутах, секундах, ну или что более логично для электроники, наносекундах. Но это не совсем верно. Измеряются они в тактах. То есть если взять наш график частоты, он же зигзаг, и выбрать на нем 14 тактов, то есть 14 подъемов и спусков, вот это и есть тайминг 14. Продолжение следует... Да, тайминги можно перевести в наносекунды. Например, для частоты 3200, тайминг 14 будет переводиться в наносекунды следующим образом. Как мы сказали, частота это количество тактов за одну секунду. Значит, разделив одну секунду на количество тактов реальной, неэффективной 3200, а именно реальной частоты, то есть на 1 миллиард 600 миллионов тактов, мы получим время одного такта. Полученное значение очень неудобно по записи, поэтому из секунд переводим его в наносекунды. Так мы получим время одного такта. А нам надо взять 14 таких. Итого тайминг 14 при частоте 3200 равен 8,75 наносекунды. Из этого расчета вы, я думаю, видите, что тайминги, выраженные именно во времени, то бишь в наносекундах, напрямую зависят от частоты памяти. И как ни парадоксально, но один и тот же тайминг, выраженный в тактах, для разной частоты будет означать совершенно разную по времени задержку между операциями. Вот как-то так, друзья. Поэтому если сравнить память 3200 с таймингами 14-14-14-34 и память 4000 МГц 1717, -17 17.42, то второй комплект имеет задержки в наносекундах меньше, хотя не понимающему этот нюанс человеку, взглянувшему просто на циферки и кажется, что задержка у первой вроде бы меньше и значит в этом плане она вроде бы лучше. Но это абсолютно не так. Сказанное можно проиллюстрировать и графиком, где у памяти с частотой 4000 МГц такты идут чаще, они короче по продолжительности, а значит 17 ее тактов во времени чуть меньше 14 тактов в 3200 для общего развития и удобства сравнения я сделал вот такую вот табличку, где перевел цифры таймингов из тактов в наносекунды для разных частот. Данная таблица может быть полезна для того, чтобы сравнить разные по таймингам и частотам комплекты модулей и понять, какой из них лучше или хуже именно в плане задержек. Окей, с этим разобрались, но многим интересно, а что же каждый из четырех основных таймингов обозначает, почему цифры разные и почему мы не можем сделать их меньше. Ведь было бы круто иметь память 4000 МГц с таймингами не 17, а скажем 14 или 13 или еще меньше. Для понимания этого вопроса надо представить себе работу и устройство памяти. Каждый модуль памяти состоит из чипов памяти, вот этих вот черных квадратиков на текстолитовой плате. Каждый из чипов имеет ячеистую структуру, и каждую ячейку можно упрощенно представить в виде таблицы с данными. Каждая секция в данной таблице может содержать или не содержать заряд. Если заряд есть, то значит значение равно единице, если нету, то нулю. На базе таких вот наборов единицы нулей, как вы возможно и слышали, и строится вся информация в компьютере. Чтобы взять, то есть как говорят прочитать из памяти какое-то значение или записать какое-то новое значение, нам нужно обратиться к памяти с помощью определенных команд и сигналов. Первый сигнал, который называется раз, активирует определенную строку памяти, это означает, что строка полностью перетекает в буфер памяти, как вода по трупам. Затем Определенной задержкой подается второй сигнал CAS, который активирует нужный столбец в буфере и читает или записывает в него нужное значение. Так вот, второй тайминг в нашем списке называется TRCD, по-английски RAS to CAS Delay, или проще говоря, задержка между двумя этими сигналами RAS и CAS, активацией строки и выбором столбца. Как вы понимаете, если задержки не будет и мы только активировали строку и тут же начали бы считывать что-то из буфера, то вполне вероятно, что информация еще не успела бы в этот самый буфер поступить и наша попытка была бы обречена на провал. Задержка же нужна, чтобы такого не происходило После подачи сигнала CAS на выбор столбца, до начала записи новых данных в ячейку Или до начала передачи прочтенной информации тому, кто ее запросил, то есть чаще всего процессору Тоже проходит определенное время Это время, это первый тайминг, который называется TCL, CAS Latency Проще всего его назвать задержкой до начала передачи данных Итак, друзья, данные мы передали, и все вы вроде бы ничего, но уже само обращение к определенным данным в памяти, оно на самом деле является деструктивным, то бишь разрушительным по своей природе. То есть, когда команда раз активирует нашу строку, и данные из нее перетекают в буфер... По факту из заряженных ячеек перетекает часть их заряда. После всей этой процедуры заряды в изначальных ячейках уже не полные. Их мы частично отлили, и дабы информация у нас не потерялась, нам нужно восстановить заряд. Иначе при следующем обращении к строке и следующей ее активации, заряд может уменьшиться настолько, что это просто приведет к потере информации. Для восстановления заряда и закрытия строки используется команда, которая называется PreCharge. Так вот, время от подачи команды RAS на активацию, бишь открытие строки, до срабатывания команды при на закрытие строки и подзарядку ячеек, и называется T-RAS. это четвертый тайминг в нашем примере. Ну и остался последний третий тайминг, который называется TRP Упрощенно можно назвать это временем на подзарядку и подготовку к работе То есть это время, которое проходит от подачи команды PreCharge До момента, когда строка будет закрыта, заряд в ячейках восстановлен А мы снова сможем обратиться к той же или иной строке нашей таблицы То есть до подачи нового сигнала раз. Дабы это было наглядно, я представил то же самое на временной шкале, чтобы вы более-менее сориентировались. Здесь мы видим такты нашей частоты. В какой-то момент происходит обращение к памяти и подается сигнал раз на активацию строки. После этого подается сигнал CAS на активацию нужного столбца и чтение или запись информации. Задержка между ними, как мы и сказали, TRCD. В нашем примере она длится 4 такта. Затем начинается передача данных. Время Отказ до начала передачи первого элемента данных ⁇ это наш TCL, который у нас тоже равен 4 тактам. В какой-то момент срабатывает команда precharge на подзарядку ячеек, и время от момента активации строки RAS до срабатывания precharge ⁇ это наш тайминг TRAS. Он у нас взят равным 10 тактам. Ну и собственно, когда строка закроется, а при чарче восстановит заряд в ячейках, мы сможем подать новый сигнал раз. Эта задержка и есть тайминг TRP, и у нас он равен как раз таки 3 тактам. С этого момента наш цикл начинается вновь. Вот как-то так, друзья, связаны и работают четыре основных тайминга. Хотя есть еще масса прочих задержек, да и в примере я описал все очень упрощенно, местами даже не совсем верно, в угоду простоте. Но основную суть, я думаю, что вы поняли. Но для чего я все это вам рассказываю? Как вы заметили, после каждого сигнала или команды следует задержка, ибо любая операция в памяти это физический процесс. Например, перезарядка ячеек или активация столбца, и как и любой физический процесс, он имеет минимальное время на осуществление. Нельзя, например, добраться из Москвы до Владивостока мгновенно или за один час. А вот за 7-8 часов это вполне реально. То же самое и с памятью. Нарушить законы физики, осуществить операцию быстрее определенного минимума в несколько наносекунд нельзя. Если попытаться это сделать, то память будет работать нестабильно. Будут те самые краши, синие экраны и прочее. Поэтому, если, скажем, на осуществление какой-то операции нужно не менее 8,5 наносекунд, то что для частоты 3200, что для частоты 4000 МГц или любой другой, если мы рассматриваем полностью идентичные модули, это будет все равно 8,5 наносекунд. Однако, как вы помните, мы говорили, что с ростом частоты число тактов за секунду увеличивается. А вот продолжительность каждого такта сокращается. То бишь с ростом частоты, дабы сохранить это самое минимальное время в 8,5 наносекунд на осуществление операции, нам приходится брать все больше и больше тактов, которые становятся все короче и короче по времени. То бишь, проще говоря, нам приходится повышать наши тайминги. Именно поэтому, если вы взглянете в магазин, то увидите, что если для памяти 3200 первый тайминг CL чаще всего принимает значение 14-16, то для 4200 уже где-то 19-20. Значения разные, а вот у нас на секундах все остается плюс-минус одинаковым, дабы память была стабильной. Поэтому, когда люди начинают кричать, вот не буду брать высокоскоростную память, у нее высокие тайминги, они де-факто в 99% случаев не понимают ни что такое тайминги, ни почему у 4200 CL19 тайминги вовсе не высокие. Вот как-то так. Но вы спросите, окей, а можно ли как-то обойти это физическое ограничение? Ну на первый взгляд кажется, что нет, ведь оно физическое, но на деле да, можно за счет поднятия напряжения. Третьей характеристики, о которой мы пока еще не говорили. За счет подъема напряжения мы можем сдвигать эту границу и уменьшать наши тайминги. Этот эффект называется масштабируемостью. И если окунуться в наш пример, то пытаясь подзарядить ячейки, мы можем заряжать их с большим напряжением. И тогда скорость зарядки будет соответственно выше. А значит мы можем сделать это за меньшее время, то бишь за меньшее число тактов. Однако надо понимать, что масштабируются не все тайминги и вовсе не у всех модулей оперативной памяти. Обычно из основных таймингов масштабированию поддается первый тайминг TCL, реже третий тайминг TRP. И еще реже на отдельных модулях памяти с определенными чипами памяти масштабированию поддаются все из вышеупомянутых таймингов. На том что это за модели и что это за чипы я расскажу вам чуть позже. Что же касается в целом напряжения, то для DDR4 памяти базовое напряжение, которое обычно используется с базовыми частотами, составляет 1,2 вольта, в XMP профилях производители применяют напряжение от 1,35 до 1,5 вольта в зависимости от того какую частоту им нужно достичь, с какими таймингами и соответственно особенностей конструкции самих модулей. Данный диапазон от 1.2 до 1.5 считается в целом безопасным для использования в формате 24 на 7 и обращать на него внимание при выборе особо не стоит. Вот собственно то что вы должны знать О трех важнейших характеристиках Модулей памяти Но у вас наверняка в голове возникает Сложный но резонный вопрос а От чего же они зависят Ведь мы часто видим что одна память Имеет частоту 3200 Другая почему то 4000 мегагерц Также память может иметь Разный разгонный потенциал Одна разгоняется с 3200 до 4000 А другая с 3200 еле берет Скажем 3600 или 3400 Или например на разных платформах intel и amd на разных материнских платах люди получают с одним и тем же порой набором памяти совершенно разные результаты при этом могут отличаться не только частоты но и тайминги и напряжение от чего же все это дело зависит на деле друзья есть пять факторов три внутренних фактора связанных с устройством самой памяти и два внешних связанных с используемым процессором и материнской платой во первых в оперативной памяти используются разные по качеству печатные платы и разные чипы памяти. Именно они во многом определяют, на какой максимальной частоте, с какими таймингами и при каком напряжении сможет работать память. За плату обычно отвечает та компания-бренд, которая собирает память. Например, всем вам знакомые G-Skill, HyperX, Crucial и так далее. брендов-сборщиков масса. Ну или же она может привлекать каких-то сторонних подрядчиков для производства плат. В итоге платы могут иметь разное количество слоев, разное подолщение дорожки, и все это сказывается, конечно же, на разгонном потенциале и характеристиках готового продукта. Правда эта информация для вас малополезна, ибо оценить печатную плату как-то на глаз или по бренду сборщику невозможно. Только по опыту тех, у кого уже есть данная конкретная модель памяти на руках. Да и это будет во многом субъективной оценкой. Что же касается чипов памяти, то бишь главных элементов, определяющих характеристики памяти, то большинство из данных фирм не занимается их производством. Они лишь используют готовые чипы и создают на их базе готовые готовые продукты. Компании же производящих чипы всего 4, во всяком случае крупных 4. Это Samsung, Micron, Hynix или Hynix, называйте как хотите, и также китайская, точнее тайваньская Nanya. Также вы можете встретить такие наименования чипов, как например Spektek, это не отдельный производитель, а просто бренд, продающий низкосортную продукцию Micron а под собственным названием. Также есть чипы JL и Team, их ставят в свою продукцию одноименные фирмы, они их производство тоже не занимаются, просто ставя свой лейбл на чужие чипы. Таких примеров на самом деле много, все их обсуждать смысла нету. При этом, друзья, каждый из производителей делает множество различных моделей чипов, которые они обычно маркируют буквами. A-Dye, B-Dye, C-Dye, короче полный алфавит. Каждая модель отличается своими характеристиками, есть как превосходные образцы, так и честно говоря аутсайдеры. Причем нет никакой зависимости, а первая буква алфавита лучшая, а последняя худшая. Но у каждого производителя нумерация, можно сказать, что своя. Лучшими моделями среди всех считаются чипы Samsung B-Die, Micron E и -E H-Die, Hynix d Samsung D-Die и Hynix c -Dye. Именно в такой последовательности, хотя это очень субъективно, и у каждого оверклокера этот топ, скорее всего, свой. Они считаются лучшими, поскольку обладают хорошим разгонным потенциалом, могут брать высокие частоты вплоть до 4000 МГц выше. Так что если вам будет интересен разгон памяти или вы просто решите купить память с высокими частотами, то скорее всего речь будет идти и об этих пяти чипах. Также я указал и то, какие тайминги на памяти с данными чипами поддаются масштабированию, то бишь их можно понижать, увеличивая напряжение. Рекордсмен тут, как вы видите, Samsung Biday. Что же касается всех остальных чипов, то они обычно не слабуют рекордами, информации по многим из них очень и очень мало. Но и с топовыми чипами на самом деле не все так просто как кажется, ибо существует такое понятие как бининг чипов. Проще говоря, производство чипов памяти это процесс чрезвычайно сложный и технологичный, и у многих возникает неверное представление, что ошибки тут невозможны. Но на деле все наоборот, это процесс с очень большим числом отбраковки. Правда, производитель не все выкидывает на помойку, ибо это было бы дюже затратно, Поэтому существует бининг. рассортировка чипов по качеству в разные корзины. Так, например, топовые чипы Samsung BiDay делятся на условно дешевые и условно качественные. Качественные, например, используются в памяти 3200 с таймингом 14 и могут спокойно взять частоту 3800, 4000 МГц или даже выше. При этом они обладают потрясающей масштабируемостью. Это одни из немногих чипов, где с ростом напряжения масштабируются почти все тайминги. Так что в случае Samsung, задирая напряжение, можно не увеличивать основные тайминги при разгоне, как это происходит у других, а в некоторых случаях даже их понижать. В то же время модули с дешевыми чипами Samsung BDAI, например, используемые в памяти 3200 с таймингами 16-18-18-38, которые стоят зачастую в 2-3 раза дешевле, не могут взять порой 3600 или даже 3400 мегагерц. Никакой масштабируемости тут тоже толком не может быть и речи. Вот такие вот пироги, однако здесь тоже есть лотерея, ибо порой процент хороших чипов у производителей высокий и их пихают даже в дешевые варианты памяти, все зависит конечно же от вашей удачи, правда в случае с Samsung беда и сейчас такого нету, ибо чипы сняли с производства, их объемы на складах сильно ограничены и они очень сильно ценятся. Что же касается ситуации с чипами в целом по рынку, то сложность в том, что полных списков, в каких модулях, какие чипы используются, нету. Да, мы знаем, что Samsung, Hynix и Nanya выпускают память под своими брендами, на своих чипах. Правда, обычно это очень простые безрадиаторные решения с невысокими изначальными частотами. Да, мы знаем, что Crucial в 95% случаев делает на микроне, ибо по факту это одна и та же фирма. Хотя есть у них и определенная примесь Samsung. Но вот остальные бренды используют сборную солянку из чипов разных производителей. Тем более, нет полных списков, какие конкретно модели чипов использованы в той или иной памяти. Есть, конечно, списки, где используется Samsung BDI, но не единым бедаем наполнен рынок. Ну и вишенка на торте всего этого хаоса это то, что некоторые производители в процессе производства зачастую меняют чипы памяти. Сначала ставили одни, позже перешли на другие и редко этот переход сулит что-то хорошее покупателю. Или же делают одну и ту же память с одинаковым названием, но с двумя-тремя абсолютно разными чипами, запихивая их рандомно или какими-то партиями. И что вам попадется зависит опять-таки лишь от вашей удачи. Третий внутренний фактор, влияющий на производительность модулей, это ранговость памяти. Мы сказали, что первых два фактора это печатная плата и чипы. И логично, что третий фактор это то, какие чипы, в каком количестве и как на этой плате размещены. То бишь, как спроектирован модуль памяти. Дело в том, что разные чипы памяти имеют разную ширину шины данных. Нам не принципиально понимать, что это и зачем. Важно понять, что она может быть шириной 4 бита, 8 бит или даже 16 бит. Если мы объединим 16 чипов по 4 бита, то получим 64-битную область. 64-битная область считается одним рангом, то есть это одноранговый модуль. Если мы возьмем 8 чипов по 8 бит, то добьемся такого же результата. Однако если возьмем уже 16 чипов по 8 бит, то получим уже две такие области по 64 бита, то бишь двухранговый режим. Таким образом, в зависимости от того, сколько чипов, и какой битности распаяна на памяти Она может иметь 1, 2 или даже 4 ранга То есть 1, 2 или 4 таких области Но последний вариант для массового рынка Пока что редкость И рассматривать его нету смысла Двухранговая память за счет такой, скажем, двойной организации по факту представляет собой что-то типа двух виртуальных модулей в рамках одного физического И за счет этого она обычно на 5-10% более производительна, чем одноранговая на тех же частотах и таймингах один ранг же, в свою очередь стоит дешевле и в отличие от двух ранга лучше гонится, а в разгоне по факту достигает тех же результатов. Короче, что выбрать – это палка о двух концах. Окей, если ранг так важен, спросите вы, то как же его определить? Как ни странно, но 90% производителей обычно не указывают ранг ни в спецификации, ни в названии памяти. Хотя, конечно, есть исключения, например, фирмы Kingston, Gudram или Samsung. Многие люди считают, что ранг можно определить в зависимости от того, с какой стороны распаяны чипы памяти Считаю, что если чипы распаяны с одной стороны модуля памяти, то это одноранг, а с двух сторон двух ранг Я скажу и да и нет На практике мы часто видим, что одноранг ранг в DDR4 памяти распаян действительно на одной стороне Двух ранг на двух Но это лишь тенденция, но не правило в двухранговом варианте 16 чипов по 8 бит мы можем в теории распаять как на одной стороне модуля, так и на двух сразу, поэтому такой жесткой зависимости тут нету. Да и толку от этой информации немного, ибо большинство памяти имеет радиаторы и определить именно по фотографиям с какой там стороны что распаяно достаточно сложно. Куда более показательным является объем модуля. Одноранговая память представлена в основном объемом 4,8 ГБ. Найти ее в 16 и 32 гигабайтном исполнении все равно что найти 50-летнюю девственницу в публичном доме. Двуранг обычно представлен 16 и 32 гигабайтными планками, так что также его в 4,8 ГБ исполнении найти сейчас во всяком случае сложно. Однако вы должны понимать, что это также тенденция, но вовсе не правило. Да, для DDR4 памяти она работает в 95% случаев, но бывают и исключения. Поэтому на практике есть один лайфхаковский способ определения ранга. Он, конечно, не во всех случаях применим, но зато точен. И я вам о нем расскажу, когда мы дойдем до выбора памяти. Ну на этом с тремя внутренними факторами, влияющими на показатели памяти, в целом закончено. Но есть еще и внешние, ибо даже если вы возьмете лучшую одноранговую память на отборных чипах Samsung BDi с лучшей печатной платой, то засунув ее в свою материнскую плату, вы можете не только не получить желаемый разгон, но и вообще получить ситуацию, когда память тупо не запустится или будет работать с ошибками. И первый внешний фактор, как вы уже наверное догадались, это ваша материнская плата. Именно она выступает главным ограничителем частоты оперативной памяти и определяет, будет ли работать конкретно данный комплект памяти нормально или будет сыпаться ошибками и синими экранами. Что надо знать о своей материнской плате при покупке памяти? Во-первых, как вы помните, мы говорили с вами о XMP профиле и говорили, что он представляет собой по факту не что иное, как набор настроек, позволяющих запустить память на более высокой частоте. Так вот никто не запрещает вам вручную увеличить частоту памяти и сделать такой же набор настроек самому. Это и называется разгоном и собственно это же делает и сам производитель. И платы соответственно делятся на те которые поддерживают разгон памяти и которые не поддерживают. У AMD все материнские платы под современные процессоры Ryzen поддерживают разгон памяти. Что же касается Intel, то смотрим в название платы. Там мы видим букву и две или три цифры за ней. Это название чипсета платы. Если перед цифрами стоит буковка Z или буковка X, то поддержка разгона памяти есть. Если стоят какие-то другие буквы, например B или H, то поддержки разгона нету. В случае, если возможность разгона есть, то мы можем вручную увеличивать частоту или, скажем, изменять тайминги. Если поддержки разгона нету, то в лучшем случае только редактировать тайминги. Но это на самом деле не единственное отличие даже если вы не хотите ничего разгонять, вам это чуждо и вы считаете это глупостью, вы должны знать, что платы, не поддерживающие разгон, имеют жесткое ограничение по максимальной частоте оперативки. У Intel а лимит равен 2933 МГц на платах с сокетом 1200 под новые процессоры 10-го поколения и 2666 под старые процессоры 8-го и 9-го поколения. Ну а еще более старые платы имели ограничение вообще в 2133 или 2400 МГц. Более точно смотрим в характеристиках вашей платы на сайте производителя. Там все прописано. И также обратите внимание, что порой предел зависит от того, какой процессор вы устанавливаете в такую плату. Например, с Pentium i3 и i5 он может быть 2666, а с i7 и i9 уже 2933. Эта информация также прописывается на сайте производителя, поэтому не поленитесь, загляните и почитайте спецификацию Прежде чем что-то покупать В то же время у плат интела, Которые поддерживают разгон памяти Ограничений как вы понимаете нет Ну конечно они есть Но они обычно идут в районе баснословных цифр В 4200 мегагерц и выше Поэтому можно считать что их вообще нету что касается AMD, то у них, как мы и сказали, все платы поддерживают разгон, а значит жестких ограничений нет. Однако это не значит, что ограничений нет совсем. Просто они зависят от того, какая у вас конкретно материнская плата и какой конкретно процессор. Например, дешевая плата на чипсете A320 с процессором второго поколения поддерживает максимум 3200 МГц, в то время как более дорогая плата на чипсете X570 с тем же процессором имеет поддержку частот вплоть до 3600, но с процессором более новым, третьего поколения, вообще до 4600 МГц. Вот такие вот дела. Также помимо этого платы отличаются QVL-листами или по-русски листами совместимости. Дело в том, что в процессе разработки платы производитель тестирует на ней определенные модели оперативной памяти. То, что протестировано, совместимо и гарантированно будет работать, попадает в QVL-лист. Его можно найти на сайте любой платы и проверить были ли протестированы те или иные модули, которые вы планируете покупать. Правда тут дается необыденное название памяти, к которому многие из вас привыкли, на полные буквенное. Его обычно можно найти как в характеристиках памяти на ее официальном сайте, так и в любом интернет-магазине, так что это не составит труда. Да, кстати, если кому-то интересно, что значат цифры и буквы, то в описании я оставлю ссылочку на один полезный ресурс, там вы найдете всю нужную информацию. Но сразу скажу, что полезной информации в этом названии в целом не содержится, или содержится очень мало. Что же касается нашего QVL-листа, то в нем производитель указывает обычно, на какой частоте данная память тестировалась с платой, и также какое количество модулей тестировалось на работоспособность – 1, два или сразу 4. К слову, такие же листы совместимости есть на сайтах некоторых производителей памяти, где вы можете тоже посмотреть, с какими платами данная память совместима. Правда и тут есть нюансы. Во-первых, то, что какого-то комплекта нет в ql листе платы, вовсе не значит, что он с ней не будет работать или будет работать криво. Нет, все может быть и хорошо, но никто вам этого не гарантирует. Во-вторых, то, что память есть в ql листе дает вам, скажем, 95 гарантию, что все будет хорошо. Но на практике бывают прецеденты. Также разные версии BIOS-платы, то бишь разные версии ее прошивки, могут влиять как на разгон памяти, так и на ее совместимость причем на практике не всегда у новых прошивок дела обстоят лучше чем у старых ну и последнее некоторые платы имеют несколько ql листов в зависимости от того процессор какого поколения будет установлен в плату обращайте пожалуйста на это внимание также материнки отличаются количеством каналов памяти. Многие путают количество разъемов под память и количество каналов памяти, думая, что это одно и то же, и что поставив два модуля, они получат двухканальный режим, а четыре модуля, ну, наверное, четырехканальный режим, буквально на любой плате. Но это на самом деле далеко не так. И для понимания я постараюсь объяснить вам, что это и зачем нам это надо. Итак, все платы отличаются количеством разъемов, то бишь слотов под оперативную память. Платы потребительского мейнстрим-сегмента имеют обычно максимум 4 слота, в редких случаях 2. У AMD к мейнстриму относятся процессоры FX и Ryzen 1-4 поколения. И платы под них на сокетах AM3 ⁇ и AM4 соответственно. Да для справки, поколение процессора это первая цифра в его названии. У Intel G Mainstream это процессоры Intel Core и Pentium и соответствующие им материнские платы на сокетах 1200, 1151, 1150 и так далее. У них их на самом деле много. Также есть сегмент для энтузиастов, часто его называют High-End Desktop. У AMD он представлен процессорами с Red Reaper под сокет TR4 и STRX4. У Intel процессорами Intel Core с буковкой X в конце, на сокетах 2011 и 2066 Да это те самые огромные процессоры с дохрена ядер, за дохрена денег, под узкие задачи Их используют для профессиональной работы и для игрулек их берут обычно очень редко И под данные процессоры есть огромные материнские платы У них обычно 8 слотов под оперативную память и в очень редких случаях лишь 4 мы же для начала рассмотрим то, что ближе нам, а именно плату потребительского мейнстрим-сегмента лишь с четырьмя разъемами под оперативку. В данных платах связь между модулями памяти и процессором осуществляется за счет специальных шин или по-другому каналов. Каналов всего два, каждый идет к паре разъемов, поэтому в таких платах при установке одного модуля, куда бы вы его ни воткнули, вы будете задействовать максимум одноканал. Это называется одноканальным режимом. Если модуля 2, то если установить их правильно, то вы получите двуканальный режим, когда связь с процессором будет идти по двум каналам. Если установить неправильно, не по инструкции, то получите одноканальный режим или вообще получите черный экран, ибо материнка начнет брыкаться на неправильную установку. Как вы видите, хоть мы установим два модуля, хоть 4 от этого количество каналов у нас больше двух не станет. Поэтому данные материнские платы поддерживают максимум двуканальный режим работы с памятью. Никакого четырехканального режима у них никогда не будет. Но это, друзья, так называемый потребительский мейнстрим сегмент. В сегменте же для энтузиастов, как мы и сказали, может быть до 8 разъемов под память и до 4 каналов. Тем самым при установке 2 модулей будем иметь 2 канал, 3 модулей 3 канал, 4-4 канал, ну а 8 модулей опять-таки 4 канал, ибо больше уплаты просто нету. Но я уже предвкушаю самый актуальный для вас вопрос: а зачем все эти каналы нужны? Все очень просто: чем больше каналов для связи с процессором, тем в теории быстрее работает память, поскольку модули памяти работают как бы параллельно друг другу. Быстрее осуществляются памятью операции чтения, записи и копирования. Разница в скоростях между двух и четырехканальными режимами видна обычно на лицо. Вопрос лишь в том, что для повседневных задач игр два канала более чем достаточно. Трех- и четырехканальные режимы в играх дают очень мало, и добиться прироста от них удается лишь в узких специализированных задачах. Опять-таки, поскольку и платы с процессорами, поддерживающие данные режимы, сделаны под узкие специализированные задачи для энтузиастов. Стоят они, как вы понимаете, тоже намного дороже обычных. Делать же одноканал, то есть ставить один модуль памяти не стоит, ибо это существенно сказывается на нормальной работе, вызывает фрезы и лаги в играх и повседневных задачах. Ставить нечетное число модулей тоже идея плохая, ибо часть из них будет работать в двухканале, а один нечетный будет как коровь и пятая нога, лишь мешать. Вот как-то так, друзья. Ну спросите, ну ладно, я определил, что плата у меня имеет максимум два канала, так если разница, все-таки два модуля купите? Или 4. Небольшая разница на самом деле есть, и она связана с таким понятием, как топология платы. Как вы поняли, каждые два модуля подсоединены у нас к одному каналу. И топология – это как раз таки то, как они соединены. Тут обычно выделяют два варианта. Это соединение идет вот так вот в виде буквы Т, ее называют Т-топология. И вот так вот последовательно. Это называется Daisy Chain. Платы с топологией Daisy лучше работают, когда воткнуты лишь два модуля памяти из четырех возможных, и хуже с четырьмя. Платы с т топологии лучше работают с четырьмя и хуже с двумя. Лучше работают, значит, что могут достигать больше частот при ручном разгоне и легче запускаются частоты, заявленные на коробке. Память на Daisy в целом гонится лучше, чем на тетопологии. топологии Отдельным особняком стоят платы лишь двумя разъемами под оперативную память, которые вообще не парятся по поводу топологии, где каждый слот под память соединен напрямую с одним каналом, они считаются чемпионами в плане разгона и совместимости. Но что касается плат для энтузиастов, то есть High-End Desktop, то для них правила в принципе те же, Daisy работают лучше с четырьмя модулями из восьми, а соответственно платы на Т топологии лучше работают с восьмью модулями из 8 возможных, но честно говоря плат с среди данного сегмента плат я вообще не встречал. Что касается производителей, то они редко указывают топологию своих плат, однако ее на самом деле очень легко определить. Для этого нам пригодится уже упомянутый QVL-лист совместимости. Заходим в него и смотрим на память с самыми высокими частотами, которые проверял производитель. Если она тестировалась в четырехмодульном исполнении, значит плата имеет T-топологию. Если в двухмодульном, то скорее всего DAISY. Из однако, многие сходятся в том, что топология оказывает существенное влияние лишь когда мы говорим о работе памяти на частотах свыше 3800 МГц. На меньших частотах ее влияние, можно сказать, что ничтожно, и обращать на него внимание в принципе не следует. Ну и помимо материнской платы, последним фактором, влияющим на выбор оперативной памяти, является также установленный в эту материнскую плату процессор. Итак, мы говорили, что материнка накладывает определенные ограничения на максимальную частоту памяти, которую вы можете установить. Но контроллер памяти, находящийся в процессоре и непосредственно осуществляющий взаимодействие с этой самой памятью, на практике также может иметь свои ограничения по максимальной поддерживаемой частоте оперативки. Короче, по-русски, не с каждым процессором память даже в 3600 МГц запустится и будет работать, даже если ваша материнская плата такое и позволяет. И нет, друзья, речь не о тех цифрах, которые многие из вас видели в официальной спецификации на процессоры. Вообще заглядывать в официальную спецификацию процессоров я вам не советую. Ответов на свои вопросы или полезной информации вы там точно не найдете, ибо спецификацию нужно уметь читать. Те цифры, что указаны в ней по поводу оперативной памяти, лишь гарантированные режимы работы контроллера памяти, но никак не предельные. Каковы же предельные частоты на практике? В случае с первого второго поколения предельная частота памяти ограничивалась лимитом в 3600 МГц, и то данные результаты достигались с отборными процессорами, с лучшей памятью типа Samsung BDi на лучших материнских платах, короче в тепличных условиях. В большинстве же своем максимальная частота была ограничена из-за контроллера процессора лимитом где-то в 3466-3533 МГц. Ну а на практике чаще встречались частоты еще меньше, то есть 3200-3466 у Рейзенов третьего поколения такого жесткого ограничения нет, однако у них новая проблема, а именно частота шины Infinity Fabric. До 3800 МГц шина работает в соотношении 1 к 1 кооперативной памяти, и разгон имеет смысл, с частотой выше шина уже работает в режиме 2 к 1, и это влияет на задержки памяти, которые сильно возрастают. Тем самым разгон, да и установка памяти выше 3800 МГц является обычно на данной платформе, менее эффективный, хотя, надо сказать, что возможный. Но на практике это опять-таки тепличные значения, и часто при работе шины один к одному стоит ориентироваться на реальные цифры где-то в 3600-3733 МГц. А вот у Intel а контроллер достаточно гибкий ограничений почти нет. Основным ограничителем тут выступает лишь материнская плата и возможности самой оперативки. Но надо сказать, что и прирост от роста частоты памяти у него несколько Меньше. Итак, теперь вы знаете, что такое частота и тайминги и от какой кучи факторов они зависят, но наверняка спрашивайте себя, на какая же частота и тайминги нужны именно мне? И что важнее, высокая частота или может быть низкие тайминги? Если вы думаете, что на эти вопросы уже давно ответили, то смею вас огорчить, это не так. Тема памяти не паханое поле, ибо большинство тестов в сети сделаны, честно говоря, криво. Люди сравнивают память с разными частотами на якобы одинаковых таймингах, не понимая, что да, цифры таймингов одинаковые, а вот тайминги в наносекундах у них абсолютно разные. Причем не только основные, но как вы понимаете, и второстепенные. Да, и, конечно, есть полностью правильные с точки зрения методологии тесты но они зачастую сделаны в играх на минимальных настройках графики в 1280 на 720 с этими тестами сложно спорить они абсолютно правильные разница между памятью с разными частотами получается достаточно весомой только вот в реальной жизни при игре на нормальных настройках вы ее к сожалению скорее всего не увидите самым правильным и при этом свежим тестом на мой взгляд был тест сергея с канала про хайтек сергей проделал титаническую работу, прогонял тесты на двух системах с Ryzen 3950X и i9 9900K. Все сделал максимально верно, сравнивая не просто частоты с одинаковыми циферками тайминга, а с одинаковыми таймингами в наносекундах. Короче, посмотрите, ссылка будет в описании. Мне данный тест, честно скажу, понравился почти всем, единственное, что мне хотелось проверить еще ряд моментов, которые Сергей не проверял. Во-первых, он тестировал, начиная с частоты 3200. Мне хотелось увидеть, будет ли разница на меньших частотах, например, на 2666. Во-вторых, мне хотелось посмотреть на разницу в программах, а не только в играх. Ну и в-третьих, провести тест на более простом и распространенном железе. Например, на 10600K и Ryzen 5 3600 в сочетании с какой-нибудь средней карточкой, допустим, 2060. В итоге получились две вот такие вот конфигурации тестовых стендов, а их состав вы видите у себя на экране. Таким образом, друзья, я провел две серии тестов. Во-первых, когда память отличалась частотой, но тайминги были подобраны равными. Нет ни не цифры таймингов, а именно время в наносекундах. Конечно, идеально тут подобрать нельзя, но отклонения не превышали 4,0 наносекунды. Единственное, что в отличие от Сергея, я большинство вторичных таймингов тоже выставлял равными по времени. Да, от этого многие тайминги выглядели странно, но так мы полностью исключаем их влияние и сравниваем действительно лишь частоты для теста я также взял другой диапазон частот от 2666 до 400 для intel и 2666 3733 для amd Итак, первый тест ⁇ Лара, Разрешение Full HD, настройки графики максимальные. Нагрузка на видеокарту почти на 100%, но при этом FPS комфортный для игры. На синей платформе здесь 600K, можно сыграть в игру на ID-10 отличий. Как вы видите, никакой существенной разницы по среднему FPS между разными частотами здесь не видно. И единственное, что можно заметить, это небольшой, примерно 3% прирост по 0,1 и 1%, ,1 минимального FPS при увеличении частоты с 2666 до 3200. Дальше толку от наращивания частот нет. При этом, друзья, надо учитывать, что бенчмарку Лары не 100% точный, тут меняются персонажи в деревне, что может сказываться на результатах. И небольшие отклонения могут быть вовсе не отклонениями, а вообще погрешностью. Вот как-то так. Что касается AMD-платформы, то ситуация в целом аналогичная. Средний FPS не меняется почти совсем. Но при переходе с 2666 до 3200 фиксируем прирост по 0,1 и 1%, ,1 минимального FPS. Примерно на 10-12%. Однако дальнейшее увеличение частоты и столь сильного эффекта опять-таки уже не дает. Второй тест метро Exodus. Настройки подобраны так, чтобы загрузить видеокарту на полную и при этом опять-таки иметь комфортный FPS с просадками по среднему кадру даже в самых сложных местах тайги не менее 45 кадров. То есть это опять-таки имитация реальных условий, в которых играли бы и вы, скорее всего. На платформе здесь 600к, разница по всем показателям минимальна, ее можно списать скорее на погрешность. Что же касается AMD, то тут в целом та же картина. Да, видна пара кадров разницы при переходе от 2666 до 3200, дальше по нулям. И как вы понимаете, с повышением разрешения или настроек игры, эта разница будет только уменьшаться. Третий тест Лара, но настройки графики уже минимальны. Видеокарта нагружена не на полную, нагрузка на процессор возрастает, и при этом мы имеем порядка 140-150 кадров среднего FPS. Это имитация ситуации, когда человек хочет играть с высоким FPS на мониторах частотой 120-144 Гц и намеренно опускает настройки в угоду этому самому FPS. Тут мы уже видим какие-никакие отличия. Средний FPS у Intel возрастает примерно на 10%. Минимальные 1,01% увеличиваются на 10,3% Как и в предыдущих тестах, самый большой прирост идет на участке 2666-3200 на AMD платформе прирост среднего FPS а примерно на 12%, минимального 1,01% на 3,9% соответственно. Вот такие вот результаты. Объяснение этому всему очень простое. Частота памяти, как мы и сказали, это по факту ее пропускная способность, как огромная автострата. Если нагрузка на процессор минимальная, то трасса пустая, а значит какая бы частота ни была, хоть 3000, хоть 4000, ее пропускной способности будет более чем достаточно. По аналогии, будет у вас хоть две пустые полосы на трассе, хоть четыре, разницы вы от этого толком не заметите. Это и происходит на высоких настройках, где все упирается в видеокарту, а процессор можно сказать, что простаивает. Когда же вы снижаете графику, FPS растет, возрастает нагрузка и на наш процессор. Ибо одно дело обрабатывать физику для 60-75 кадров, а другое дело для 150. Соответственно он начинает чаще обращаться к памяти. Если взять наш пример, то вы по факту создаете на дороге пробку. И тут уже 4 полосы действительно оказываются лучше двух, а более высокая частота лучше низкой. Да, конечно же, в зависимости от того, о какой карте и каком процессоре будет идти речь, а также от настроек игры и, собственно, выбора самой игры, прирост от увеличения частоты памяти будет разным. Но тесты, как Сергея, так и мой, показали, что на современном железе, как среднем, так и топовом... Разница не будет прям колоссальной. Надеюсь, что с частотой на этом разобрались. Теперь давайте с таймингами. Им была посвящена вторая серия тестов. Да, к слову, эти два теста делались с разными настройками субтаймингов, поэтому сравнивать их данные между собой не совсем корректно. Они будут отличаться, это будет нормально. В тесте таймингов мне хотелось ответить на два вопроса. Во-первых, какой прирост дает снижение таймингов. И также, что дает больше прирост, снижение основных таймингов или второстепенных субтаймингов. Поэтому были три варианта тестовой конфигурации. Первая стандартные тайминги для частоты 3200, а именно 16, 18, 18, 36. Все субтайминги стояли автоматом, как если бы вы просто купили память и воткнули ее в ПК. Второй вариант, где основные тайминги снижены на пару тактов ибо часто в магазинах мы видим разные комплекты, именно с такой разницей в таймингах, и хотелось бы проверить, будет ли это оказывать хоть какое-то влияние. Субтайминги тут также были выставлены на авто, то есть в них мы не лезли. Ну и третий вариант, где основные тайминги снижены и субтайминги настроены, а некий небольшой разгон. Конечно, здесь ничего не подгонялось прям до идеала, просто хотя бы минимальная настройка. Что мы имеем в итоге? На высоких настройках графики покупка памяти с чуть меньшими основными таймингами не дает никакого прироста или он будет на уровне погрешности. Куда больше приросту для Intel, что для AMD дает установка вручную субтаймингов, это дает от 3 до 6 процентов прироста. Что же касается ситуации с низкими настройками для игры со 120-140 кадрами, то тут тенденция та же, больше всего толку от регулировки субтаймингов. На платформах удается добиться прироста по среднему FPS примерно на 10 процентов и до 5 процентов по минимальным одному и 0,1 проценту. Итак, теперь выводы. В целом скажу то же самое, что сказал Сергей. Большинство геймеров стремятся получить в игре средний FPS где-то в 60-75 кадров, ибо обычно это максимальная частота их монитора. При этом они стремятся получить максимально качественную сочную картинку, поэтому настройки графики ставят максимально возможные для данного сценария. При необходимости, при наличии мощных видеокарт, они покупают Quad HD и 4K мониторы. Тем самым в игре у них все упирается обычно в видеокарту. И если вы из таких людей, а таких людей большинство, то приобретение памяти частотой выше вот этой вот золотой середины в 3000-3200 МГц не даст вам никаких ощутимых плюсов. Снижать настройки графики в играх будут лишь владельцы мониторов с высокой частотой, дабы получить свои заветные 140-150 кадров. Тут да, можно достичь небольшого прироста где-то в 10-15% за счет более высокой частоты памяти. Правда в обоих случаях самые существенные результаты видны до частоты в 3200. Чем дальше, тем меньше будет заметна эта самая разница, то есть прирост здесь идет нелинейный. Покупка памяти с основными таймингами на пару единиц меньше, также, друзья, не оправдала наши ожидания. На практике она не дает никакого ощутимого толку. Единственное, что действительно может дать вам хоть какой-то значимый прирост, на мой взгляд, это ручная настройка субтаймингов. Поэтому, друзья, из этого мы также должны сделать вывод, что разгон памяти это не бесполезное занятие. Это полезное занятие, если вы будете снижать как основные тайминги, так и субтайминги купленной вами памяти до их предела опять-таки речь не о циферках таймингов а о таймингов наносекундах в совокупности с поднятием частоты это может дать существенную прибавку где-то в 10-15 процентов минимум однако все будет также зависеть от того на каких настройках на каком железе и в какие игры вы будете играть что же касается программ, то для начала я взял Blender, программу для работы с 3D графикой. Разницы при разных частотах я лично не заметил ни на Intel, ни на AMD. Нет, конечно, результаты немножко отличались на пару секунд, но это, друзья, стандартная погрешность Blender'а. Разницы на разных таймингах я тоже не заметил ни на одной из платформ. В рендере видео Vegas Pro 16 у Intel сокращение времени рендера за счет увеличения частоты с 2666 до 400 составило примерно 5%. Причем прирост есть только до 3700, а потом он, можно сказать, исчезает. Что касается AMD, то у него разница порядка 2,5%. Если говорить о таймингах, то их настройка на Ryzen дает прирост примерно в 3,5% на Intel также примерно 3%. Так что вывод прост. В большинстве простых приложений покупка более скоростной памяти или оптимизация таймингов дает, конечно, прирост, но небольшой. Порядка 5-10% разницы вы действительно получите. Но опять-таки переплачивать за это и покупать память выше 3000 я лично особого смысла не вижу. Лучше свои деньги потратить на что-то еще, что вам больше пригодится в работе. Да, мне порой рассказывают о сложных проектах по расчетам, архивации или по работе в фотошопе с двухгиговыми макетами И возможно в таких узких задачах существенная разница и будет действительно видна Но это надо проверять для каждой из таких задач в отдельности И я думаю, что люди, которые этим занимаются, в принципе в курсе, от чего у них зависит производительность Или могут во всяком случае это проверить вот как-то так друзья, но окончательное решение по частоте и таймингам как и обычно за вами, я лишь даю вам полезную информацию и свои комментарии по ней. Ну а мы давайте теперь учтем все что сегодня узнали и сделаем схемку как же собственно выбрать память, то к чему мы так долго шли. Итак, первым делом смотрим в характеристиках нашей материнской платы, какой тип памяти она поддерживает, дабы искать память соответствующего типа, чтобы она влезла в слоты на нашей материнке. Далее определяемся с объемом памяти. Для офисной работы обычно хватает 4 гигабайт, однако когда я работал в офисе с огромными таблицами в несколько тысяч строк и столбцов, в том же Excel, с открытой 1С и прочими программами, то порой и этого было маловато. Так что все зависит от ваших задач. Для серфинга в интернете, с учетом того, сколько сейчас жирают современные браузеры, наверное, надо порядка 8 гигабайт. Для игр минимально 8, запасом на будущее желательно 16. Для задач типа рендера, работы с 3D графикой, я советую минимум 32 гигабайта. Ибо 16 съедаются любой нормальной программкой, как нефиг делать, буквально за час работы. Хотя от вас, друзья мои, я слышу, что у некоторых и 64 гигабайта улетают в трубу, каких-то сложных задачах и сложных проектах. Да, кстати, дешевые материнки могут иметь ограничения по объему оперативки в 32 гигабайта. У дорогих моделей обычно 64 и более, поэтому обращайте на это внимание. Далее надо понять, поддерживает ли ваша материнская плата разгон памяти или нет, ибо от этого будет зависеть, какие параметры памяти нам необходимы. Напомню, что AMD все платы поддерживают разгон, но как это определить у Intel а по названию чипсета платы, я уже объяснял. Варианта будет три, когда разгон не поддерживается платой, когда разгон поддерживается, но вы ничего не хотите разгонять, и когда поддерживается и вы планируете разгон. Если разгон платой не поддерживается, то мы уже, можно сказать, определились с выбором. Нас интересует память со следующими характеристиками. Частота максимальная, которую поддерживает наша плата. Как я уже и говорил, для современных плат Intel а, это обычно 2666 или 2933 МГц. Также, как я и говорил, обращайте внимание на то, какой процессор вы устанавливаете в такую плату, ибо от этого также будет зависеть максимальная поддерживаемая частота. Все эти данные есть спецификации платы на сайте продавца не поленитесь изучить установить память и выставить xmp профиль на 4000 мегагерц указанные на коробке в них конечно же можно но частоты 4000 мегагерца вы не увидите материнка либо взбрыкнет на такое хамство и вообще откажется работать с памятью либо подберет более менее оптимальные настройки и сама запустит память на предельной для себя частоте скажем 2666 или 2933 в связи с этим связан один лайфхак Найти память ровно на 2933 МГц сложно Обычно такая частота не слишком-то популярна Так что можете в QL-листе материнки Посмотреть, какие модули на 3000 или 3200 Совместимы и заработают на 2933 Обычно такие вещи тоже прописывают в QL-листе Брать частоту меньше предела материнки В этом случае смысла никакого нет Ибо разница в стоимости между памятью, скажем, на 233 или 2400 и скажем на 3000 мегагерца нынче копеечная составляет буквально пару сотен рублей никакого смысла экономить я здесь не вижу что касается основных таймингов то их смотрим чем меньше тем лучше но как я и сказал особо переплачивать за разницу в 1 2 или три такта смысла никакого нет что касается количества модулей, то поскольку данные платы всегда относятся к массовому сегменту, то поддерживают максимум двухканальный режим работы с памятью. А это значит, что как мы уже говорили, сколько модулей не установи, но каналов будет только два, поэтому ставить 4 модуля памяти бессмысленно, никакой пользы нам это не принесет, а вот оставить на материнке пару пустых разъемов памяти для апгрейда нам желательно, потому что бог его знает что будет в будущем. Соответственно нам лучше брать два модуля памяти. И да, в интернете вы можете встретить разные тесты, порой даже очень качественные, где 4 модуля памяти по 4 гигабайта оказываются примерно на 5-10% лучше по производительности, чем, скажем, 2 модуля по 8. Данные тесты говорят нам, что, мол, чем больше модулей, тем лучше они работают. Но, как по мне, это достаточно спорные выводы. Скорее влияет именно организация модуля, то бишь что какие чипы на нем распаяны и как. Однако, я думаю, что вы должны знать о наличии, возможно, такой зависимости. Также предвкушая вопрос про топологию материнской платы, в данном случае мы можем на нее забить, ибо на таких низких частотах она не будет оказывать никакого влияния. Да и память нам желательно проверять по QVL-листу, а если она там есть, значит проблем стопроцентно не будет. Брать один модуль памяти тоже можно, только в одном случае. Если у вас, но ну, очень дешевая плата, где всего два разъема под оперативку, и второе условие, что вы планируете в скором времени докупать еще память Тогда покупка, скажем, одного 8-гигового модуля с целью докупить второй такой же в ближайшие месяц или два Выглядит вполне оправданной В остальных случаях вы просто из-за отсутствия двухканального режима получите лаги и фрезы Как в играх, так и в повседневных задачах Поэтому во всех остальных случаях наш выбор это два модуля По поводу рангов желательно двух ранг Но, как я и говорил, все зависит от того, какой объем памяти вы планируете брать если вам нужны 16 или 32 гигабайтные модули то это скорее всего будет 2 ранг если 8 или 4 то 1 ранг так что выбора у вас как такового толком то и нет и да, вот вам обещанный лайфхак. Дело в том, что ранг памяти порой указывается непосредственно в QVL-листе материнской платы, как это сделано, допустим, у Гигабайта. Остальные производители, Asus, SROG, MSI, указывают количество сторон модуля, что является, как я уже и сказал, хоть и не стопроцентным, но все-таки указанием на ранг. Single-Side SS это обычно одноранговые модули, Double-Side двусторонние, обычно двухранговые. Вот как-то так можете тоже пользоваться. И да, сразу скажу, что память желательно брать китами. По-русски говоря, наборами. То бишь не два модуля отдельно, а сразу наборы с двух модулей в одной коробке. Ибо наборы обычно проверены на совместимость друг с другом, у них стоят одинаковые чипы и нет никакой лотереи в отличие от раздельного варианта, где можно слопатать лишнего геморроя из-за того, что один модуль не подружился с другим. Зачем нам это надо? Ну ладно, с этим вопросом вроде разобрались, а что же делать, если разгон памяти поддерживается? В этом случае есть два варианта развития событий. Вам надо ответить самому себе на вопрос, собираетесь ли вы заниматься разгоном памяти, или же настройкой ее таймингов, или все-таки нет. Соответственно, первый вариант называется или нет, или как я его зову, поставил и забыл. Для тех, кому тема разгона чужда. В таком случае, как мы уже сказали, оптимальная частота это где-то 3200, хотя никто не запрещает брать частоту выше Я также описал вам, в каких случаях это имеет больше всего смысла, и вы получите больше всего прироста Предельная частота тут ограничена в случае AMD, как я и сказал, максимальной частотой, которая на практике поддерживает контроллер памяти вашего процессора, или же максимальной частотой, которая поддерживается материнкой. Из этих двух параметров мы выбираем наименьшее и ориентируемся на него. Например, если процессор 2700X на практике имеет ограничение обычно где-то в 3600, а материнка у вас на A320 чипсете поддерживает максимум 3200 МГц, то ориентир для нас именно 3200 В случае же Intel а предельная частота ограничена лишь возможностями материнки, поскольку контроллер процессора в этом плане крайне гибок. Поэтому смотрим в характеристиках, какая максимальная частота поддерживается, и собственно на эту величину и ориентируемся. Что касается количества модулей, то я также не советую заполнять все слоты оперативки, дабы оставить место для апгрейта. Поэтому берем два модуля из четырех возможных в случае мейнстрим сегмента и 4 из восьми возможных в сегменте для энтузиастов. Единственное исключение, если вы хотите брать память с частотой в 3800 и более, оплата у вас имеет тетапологию, как это определить я тоже рассказал, тогда заполнение всех слотов под оперативку имеет смысл. В остальных случаях на меньшей Частотах платы на ТЭТ-топологии также прекрасно работают и с двумя и четырьмя модулями, соответственно. И забивать все разъемы нет никакого смысла. По поводу рангов тоже что и в предыдущем варианте. Все зависит от объема и выбора у вас как такового толком-то и нету. Но, конечно, двухранговые модули будут для вас лучшим вариантом. Стоит ли заморачиваться по поводу чипов? Де-факто, если разгон не планируется, то нет. Мы будем проверять память перед покупкой на совместимость с нашей платой по QVL-листу, так что какие бы чипы мы не взяли, если они есть в листе совместимости, значит все будет хорошо. Что же касается последнего варианта, когда вы хотите разгонять память, то тут самый интересный вопрос, какой же частоты брать модули под разгон. Раньше была популярная тема взять память на 2133 или 2400 или 2666 мегагерц и разгонять до предела где-то в плюс-минус 3200 мегагерц. Однако сейчас разница в ценах между памятью, скажем, на 2666, которая может осилить такой разгон, и памятью, которая уже с завода идет с XMP профилем в 3000 или 3200, столь незначительно, что я смысла в таких разгонах почти не вижу. Сейчас самый оптимальный вариант – брать память, на 33200, такую память на хороших чипах можно легко разогнать до 3800-4000 МГц. Главное, вы должны понимать, что даже для профессионалов разгон более чем на 1000 МГц является сложным занятием. Поэтому брать память на 2666 и рассчитывать взять на ней 4200, новичку почти бессмысленно. Что касается таймингов, то чем меньше, тем лучше, поскольку, как я и говорил, модули с чипами от Samsung на 3200 с таймингом 14 обладают в теории лучшим разгонным потенциалом, чем скажем 3200 с L16, правда и стоят они, как вы понимаете, обычно дороже. Также в этом варианте мы больше уделяем внимание топологии платы Особенно если вы планируете разгон свыше 3800 Как я и говорил в случае Daisy топологии Берем два модуля для мейнстрим сегмента и четыре под хай энд то есть под платы для энтузиастов, дабы у нас, соответственно, работали двух- и четырехканальные режимы памяти. В случае тетапологии топологии берем 4 и 8 модулей соответственно, ибо тетапология топология лучше дружит именно с таким количеством модулей. Правда, тут, друзья, нужно сделать важную оговорку. Ох уж эти чертовы нюансы. ТЭТ-топология лучше дружит с четырьмя модулями памяти. Да, это так, это бесспорно. Вот только четыре модуля могут не очень-то дружить между собой, об этом многие забывают. Дело в том, что даже если вы покупаете хорошие по качеству модули, берете их комплектом, то никто не может гарантировать вам, что все четыре имеют одинаковый разгонный потенциал. Чаще всего это как раз таки не так. Скажем, три модуля могут взять частоту 4000 МГц при разгоне, а один только 3800, и вам придется ориентироваться на самый слабый. Или, например, он тоже сможет взять 4000 МГц, но с более высокими таймингами или более высоким напряжением. Поэтому, если вы хотите разгонять память, то лучше задумываться об этих вещах не на моменте покупки памяти, а на моменте выбора материнки и покупать материнку с дейзи топологией. Заранее это проверяю. Ну да ладно, следующим этапом нам нужно выбрать память на тех чипах, которые обладают лучшим разгонным потенциалом. Список лучших я вам в целом дал. Что тут можно сказать? Самсунги, конечно, хороши. Найти самсунги легко, либо воспользовавшись сервисом типа b Finder, где вбиваешь характеристики памяти, и он находит тебе варианты, где 100% использован BDI. Правда, о качестве этого самого бедая здесь ничего не сказано. Ну или второй вариант. Просто зайдите на сайт любого магазина, выберите нужную частоту, количество модулей и объем, и ищите те, которые стоят в два раза дороже, чем остальные. Это обычно Samsung b -Dye. Беспроигрышный вариант это также 3200 с таймингом 14. Они бывают только на b -Dye. других вариантов не встречал. И обладают, как я и сказал, отличным разгонным потенциалом. Хотя лично мое мнение, что беда и лучше всех масштабируется с напряжением, да берут высокие частоты с низкими таймингами и легко переживают напряжение даже выше полутора вольт, но при этом экономически их смысла брать мало, они подходят скорее для гиков, которым интересен сам процесс и результат, ну а деньги это пыль, тлен и так далее. Поэтому мне кажется, что второй вариант, более оптимальный, это память на Microni E или HDi. Модули с данными чипами стоят недорого, найти их достаточно просто, надо открыть список памяти от Crucial, линейку Ballistics, свыше 95% их памяти, обычно на Microni, и из них очень большой процент на чипах ревизии E и H, остается лишь их отыскать. Обычно, открыв отзывы где-то на Яндексе, можно найти заметки оверклокеров, о том, какие чипы стоят в памяти и каких результатов удалось добиться. После того, как вы определитесь с чипами, определяемся с рангами. Для разгона оптимален одноранг, однако вы опять-таки столкнетесь с тем, что найти подобные модули в 16-гигабайтном или 32-гигабайтном исполнении почти невозможно. Стоит ли брать вместо 2 по 16 двухранговых 4 на 8 одноранговых, теряя при там возможность тупо добавить оперативки. Я лично считаю, что не стоит по причинам того, что, как я и сказал, чем больше модулей, тем сложнее их будет подружить между собой. Если приходится все-таки брать двухранговые модули, то вы должны рассчитывать, что на них результаты разгона могут быть на 300 с лишним мегагерц меньше. Тут стоит обратить внимание на чипы, о которых мы еще не упоминали. Это a и m от компании Samsung. Они новые, перспективные по качеству, как пресловутые b но пока что, к сожалению, или к вашему счастью, используются только в двухранговых модулях. Правда, как их найти, вопрос достаточно сложный. Я, честно, ответа на него не знаю. Многие также спросят, а нужно ли проверять память на совместимость по QVL-листу в случае разгона. Я бы сказал, что да, желательно. Это увеличивает шансы на успех вашего мероприятия. Также вы спросите, есть ли какая-то разница, какой бренд памяти брать. Друзья, у любого бренда есть как отличные модели, так и хреновые. Судить по брендам, не изучая начинку конкретного модуля, то бишь какие чипы в нем стоят, его совместимость и потенциал, это по меньшей мере глупость. Ну и наверное последний вопрос, который тоже часто задают А нужны ли оперативной памяти радиаторы для разгона? Многие считают, что для DDR4 памяти не нужны Ибо напряжение тут меньше и память сильно не греется Но на деле это не совсем правильно Да, DDR4 память использует меньше напряжение, чем DDR3 Это бесспорно Однако если мы говорим о разгоне То на DDR4 используется напряжение вплоть до 1.45-1.5 вольта А оверклокеры используют и того выше. При таком напряжении память может спокойно греться скажем до 50-55 градусов и выше. Казалось бы немного с учетом того, что для многих комплектов производитель гарантирует работу даже на 90 градусах Цельсия. Но друзья были в истории примеры, когда память отлично гналась и работала до достижения температуры скажем в 52 градуса, а после вылетала ошибками. Хотя как вы понимаете температура не такая уж и большая и вроде бы ничего к нету. Поэтому общее правило тут простое. Если вы планируете разгон с напряжением выше 1.35 и вы не хотите, чтобы ваш разгон как-то ограничивался температурой или это как-то повлияло на жизнеспособность модулей, то все-таки лучше радиаторы иметь. В остальных случаях они, конечно, не обязательны, но и плохого в них ровным счетом ничего нет. Единственное, что они могут мешать установке кулеров, однако, как по мне, это не проблема радиаторов, это проблема выбранного кулера. Вот, наверное, и все, что хотелось вам сегодня, друзья, рассказать. Всего-то часик, и при этом лишь часть информации, самое что не на есть выжимка, того, что должен знать каждый об оперативной памяти. Но ну, а если после просмотра видео голова у вас взрывается, то это нормально, друзья. С первого просмотра запомните понять все это просто физически невозможно. Поэтому сделайте перерыв, попейте кофейку и попробуйте вновь. Но если даже после этого вы не можете определиться, что же взять, то в описании под роликом я оставлю ссылки на самые интересные, на мой взгляд, комплекты памяти на разных чипах. Как под разгон, так и просто дешевые и хорошо совместимые. Все ссылки будут в магазине CityLink, который имеет филиалы в большинстве городов нашей необъятной страны. Там достаточно низкие цены, есть очень большой ассортимент памяти от той же Crucial, в отличие от многих конкурентов почему-то. Ну и также ребята следят, чтобы наличие товаров на сайте билось с тем, что есть на складах. Так что загляните, сравните цены, но если что-то понравится, то конечно же приобретайте. А с вами как всегда был Белыч, в комментариях пишите сколько примерно процентов из видео вы поняли, чтобы я знал в каком направлении мне двигаться. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, оставить свой коммент, поделиться им с друзьями, ну и также подписывайтесь на канал и жмите колокол, чтобы не пропустить новые выходящие видео. Всем еще раз удачи и до новых встреч.